Сегодня мы поговорим об уходе за зрелой кожей. То есть мы будем собирать уход под ключ для возрастной группы 35-40 ⁇ Очищение. Я уже в корзинку себе положила. Очищающий мусс из серии Home Care Kia. алоэ вера. Прекрасный совершенно и органолептический, тактильно, и по запаху. Очень приятный препарат. Тоже на мягких павах. Там нет лурет сульфата есть кока-глюкозит, есть стелка и глутомат. Выдает прекрасную такую порцию, достаточно большую э мусса и хорошо снимает макияж. Можно использовать утром и вечером. После того, как мы умылись, нам нужно восстановить PH, дочистить кожу от балластных веществ, содержащихся в водопроводной воде, но в случае возрастной кожи нам, конечно, уже на этапе тонизации желательно какие-то активные компоненты в кожу приносить. Поэтому в качестве тоника я рекомендую использовать лосьон концентрат Neo. К слову, это мой любимый, можно сказать, тоник из, из средств, которые можно использовать в виде тоников он содержит липосомальный дегидрокверцетин. Это очень мощный биофлавоноид, который имеет многопрофильный функционал. То есть он и антигистаминным действием, и противоспалительным, и успокаивающим, и сосудоукрепляющим действием обладает. Он находится здесь в большой очень концентрации, 10%. Он в липосомальном виде, то есть хорошая биодоступность. Плюс здесь еще комплекс экстрактов. Арника, плющ, бузина, постинница, мальва, огурец. То есть такой достаточно активный препарат. Но так как он имеет жидкую текстуру, упакован в обычный флакон, мы прекрасно можем утром-вечером после умывания нанести его на ватный диск и протереть кожу. Имеет желтоватый оттенок, имейте в виду, поэтому орошать себя спреем, находясь в белой блузке, э им не стоит. Берем тоник. И, естественно, антиэйч уход предполагает какие-то активные средства, которые используются, как правило, под крем. И из таких активных средств, наверное, два... Самых э, интересных – это сыворотка «Миорелакс». Это сыворотка, которая содержит пептид аргирелин 7% концентрации, плюс еще там антиоксидант артишок, экстракт артишока, наносится на те места, где есть гипертонус мимических мышц. То, что это лоб, переносится вокруг глаз, э, может быть, над верхней губой да, у кого-то, и наносится на чистую кожу сразу после... Тоника. не используем перед ним кислотные тоники, такие как, например, с аха потому что пептидами релаксанты не очень любят кислый PH. И немножечко втираем, так хорошо внедряем эти э, компоненты. А после того, как мы нанесли средство, которое будет э, уменьшать вот эту спонтанную мимику нашу, э, мы можем нанести э, либо сыворотку интенсив омоложения, которая содержит два вида гиалуроновой кислоты. Я тоже положу в нашу корзинку. Плюс она содержит бета-глюкан, содержит фитокультуру яблока, мальц-доместика. И очень хорошо разглаживает кожу, очень хорошо и сразу глубоко увлажняет, так как содержит ультрамолекулярную фракцию гиалуроновой кислоты, которая имеет самую маленькую молекулярную массу от 5 до 20 килодальтон. То есть она проходит через эпидермис без использования всяких аппаратов и других ухищрений. И есть еще сыворотка Active Lifting, которая содержит кофеин и полулан и дает такой моментальный лифтинг-эффект, то есть подтягивает кожу, плюс кофеин имеет накопительное действие, соответственно, он будет улучшать микроциркуляцию, уменьшать отечность при склонности к ней, то есть отечность, пастозность будет ходить. То есть можно ее использовать, очень хорошо наносить ее, используя лимфодренажные какие-то движения, да, их можно посмотреть, как говорится, даже на нашем канале, <laughs> если видео про лимфодренаж. Вот. И вот эти сыворотки, либо все вместе зонально, да, либо по очереди, используются, как правило, под уходовые кремы. В качестве дневного варианта я возьму в данном случае крем увлажняющий. Он имеет очень легкую текстуру, то есть это эмульсионная текстура, он содержит совсем минимум масел, поэтому он достаточно хорош для любого типа кожи, включая даже кожу жирную. И для зоны вокруг глаз можно взять крем сыворотку это на самом деле больше крем чем сыворотка для век с эффектом лифтинга в нее тоже входит полумолан в нее входит кофеин и в нее входит пептид матриксил последнего поколения который стимулирует деятельность фибробластов ну по простому укрепляет разглаживает кожу если кожа более сухая нормальная сухая то например вместо увлажняющего крема если не нужна солнцезащита можно взять сыворотку Антиоксидантный коктейль Витаматрикс. Это тоже крем, а не сыворотка, конечно же. Да? То есть коктейль, мы все думаем, что это какой-то легкий гель. На самом деле это крем. Причем крем, который несет не только такой уходовый функционал, содержа в себе витамины А, С и Е, но он содержит еще и декоративные элементы. То есть это отражающие частички, которые обеспечивают софт фокус эффект то есть эффект уменьшения выраженности морщин за счет отражения света вот этими специальными светоотражающими частичками лицо приобретает такое внутреннее сияние свечение здорового как бы здоровой кожи вот тоже я и как вариант возьму естественно нам нужен какой-то уход регулярные глубокое очищение и допустим какая-то питательная или успокаивающая маска и в данном случае мы Возьмем энзимную маску, будем делать ее один или два раза в неделю, чтобы кожа была более гладкой, чтобы осуществлять профилактику черных точек, закупоривание пор. То есть она очень хорошо убирает гиперкератоз, причем делает это мягко, без раздражения кожи, и можно ее использовать круглый год. Дальше мы можем продлить, например, наш уход маской Акваудовольствия. Это тоже такой очень интересный препарат который содержит и интенсивно увлажняющий комплекс, и содержит комплекс экстрактов, обладающих сосудоукрепляющим действием, ну, фактически работающим на восстановление свежего цвета лица, хорошего тона кожи. Наносится она толстым слоем, на очищенную кожу, после как раз того, как вы смыли, например, энзимную маску, выдержив ее на коже 15 минут, и наносится к удовольствию, это густой гель толстым-толстым слоем, то есть она не должна на кожу подсыхать, ее нужно нанести как большой гидрогелевый петч и подержать 20 минут. Можно заниматься своими делами и э, после экспозиции снять ее влажным компрессом, то есть смочить полотенчик, отжать и снять. И после этого вы можете нанести уже свое вечернее средство, то есть вы вечером тоже умылись, протаренизировали кожу, ну, вот один-два раза в неделю сделали энзимную маску, сделали акву-удовольствие и после этого нанесли питательный крем вот если у вас кожа например возрастная но жирная да, или э, комбинированная то можно обойтись вечером и без крема можно нанести сыворотку интенсив омоложения и крем нанести только на зону вокруг глаз то есть крем э, который я взяла с эффектом лифтинга вот а можно взять, допустим, какое-то интенсивного действия, профессиональное средство, которое используется и под аппараты, и в профессиональных уходах, например, гель антивозрастной Нео. И использовать его как ночное уходовое средство, то есть когда не нужен крем. Вот. Но мы берем питательный более универсальный такой вариант. Вот. И отправимся искать средства для других частей тела: для волос, для ногтей, кутикулы, для губ и посмотрим еще какую-нибудь питательную масочку, чтобы дополнить наш уход питательной маской какой-то такой, которую мы можем использовать, чередую с маской как удовольствие интенсивно увлажняющий и восстанавливающий цвет лица. Я, наверное, возьму масочку от Джиджи, бутермилк, молочная маска, я ее сама просто очень давно уже много лет люблю хорошее такое средство именно когда нужно кожу подпитать особенно сухую вот ну и к слову сказать в более новой серии стерси с витамином c у них есть похожие по текстуре приятная очень такая густая маска белая это э, вот это вот restoration Mask, тоже восстанавливающая маска там понятно что есть витамин c и она тоже имеет такую текстуру ну, взбитого что ли мусса э, Накладываются все эти маски в среднем на 15, максимум 20 минут смываются водой. То есть они не впитываются, не оставляются на коже. После этого можно опять-таки протонизировать еще раз лосьонным концентратом Нео, протереть ватным диском и нанести свой вечерний уход. То есть это для таких регулярных домашних процедур. Еще одну вещь я бы взяла в антивозрастной уход, потому что иногда нужно выглядеть быстро как бы привести, привести себя в порядок и я взяла бы какие-нибудь неплохие печи для зоны вокруг глаз. Я тут видела, вот они, достаточно бюджетную фирму Kims, гидрогелевые петчи, такие универсальные и в общем в принципе их надолго хватает, их там много, не знаю точно сколько, но полная баночка. Их можно использовать тогда, то есть регулярно, конечно, постоянно пользоваться пэтчем я не рекомендую, потому что можно переувлажнить тонкую кожу под глазами, а если вот действительно какая-то дряблость, сухость, отечность, можно с утра их использовать, как под глаза, так и на зону носогубных складок, подержать несколько минут, там на максимум минут 15, и дальше снять. Кожа немножечко разгладиться, нанести свои уходовые средства и уже приступить, например, к макияжу. С лицом мы вроде бы разобрались. Хочу сразу сказать, что для рук мы не будем специального, наверное, ничего брать, потому что прекрасно можем питательный крем наш массаж использовать не только вечером на лицо, но и на руки, и кутикулу. Вот, Пойдем посмотрим что-нибудь для волос. Очень часто в зрелом возрасте страдает не только кожа лица и начинает стареть, а также есть проблема выпадения волос, меняется структура кожи головы, меняется, ухудшается кровоснабжение волосных фолликулов. И поэтому я, наверное, положу в корзинку для волос вантейч наш капсульный гардероб, шампунь укрепляющий от профессиональной марки Лисеп Milano. Наверное, я правильно произнесла, произнесла это. Возможно, немножечко итальянцы говорят по-другому. И вот эта марка, она отличается тоже достаточно хорошими натуральными составами. Нет каких-то очень агрессивных компонентов очищающих. И много уходовых. То есть здесь мы и масло жаба найдем, и кофеин найдем, и здесь есть экстракты, если не ошибаюсь, и в каллипт, что такое сюда входит, то что немножко таким раздражающим действием обладает и э, стимулирует кровоснабжение волосных фолликулов. Вот, то есть можно тоже э, использовать либо регулярно, либо комбинировать с обычным каким-то шампунем использовать несколько раз в неделю. То есть возьмем здесь он хорошей скидка, тем более. И в дополнение к нему э, в качестве такого интенсивного ухода можно взять масочку тоже этой же марки, которая будет э, использоваться может быть не каждый день, но ее можно носить на волосы э, влажные после мытья, потом подержать какое-то время там минут 10 да, она держится ну как любая маска и потом ее смыть. Вот это у нас пойдет в наш уход под ключ для волос на самом деле здесь вот много всего интересного и укладочные какие средства, но мы уже такие тонкости не будем подбирать. Это же каждому своем. Пойдемте посмотрим что-нибудь для губ и для рук с ногами. За бальзамом для губ меня что-то опять потянуло в эту прекрасную австралийскую марку. И в этот раз я уже но взяла бальзамчик с маслом Эму. На самом деле тут еще всякие ингредиенты хорошие. И масло какао, и пчелиный воск, и канделильский воск. То есть такой хороший уходовый бальзам. С вот таким красивым струсеночком. Возьмем тоже его себе в корзинку. Пойдемте посмотрим, что мы возьмем для ухода за ступнями и за кутикулой. Для ухода за кутикулой я возьму такой удобный карандашик, отмовала, с различными маслами. Там и масло сладкого миндаля, и подсолнечное масло, и всякие уходовые ингредиенты, витамин С. А главное, что очень удобный формат вот такой вот карандаш, который можно бросить себе в сумку и периодически смазывать кутикулу. Вот. И дальше мы пойдем опять в любимый мной Геволь, возьмем какой-нибудь бальзам или крем для ног. Очень часто с возрастом ноги склонны отекать, появляются трещины даже при регулярном педикюре. Поэтому я, например, советую, если кожа действительно грубая и есть какие-то проблемы, можно взять крем из серии Мед от Геволь, крем для загрубевшей кожи. Вот. Если все более-менее нормально, то можно взять универсальный такой вариант из их серии Герлакс. Крем-экстра, который чем-то напоминает по текстуре, но немножечко более такой менее хвойный запах, чем у зеленого бальзама. Но тоже такой очень универсальный и ухаживает за кожей ступней и Профилактика грибковых каких-то заболеваний, если вы приходите в бассейн, очень хорошо после посещения бассейна, или бани сауны нанести. Мы собрали наш уход под ключ для возрастной кожи. Заодно взяли и средства для волос, и для кутикулы, и для ног. И теперь пойдем проверим, сколько это будет стоить. Посмотрим, сколько стоит наш уход, подобранный под ключ для возрастной кожи. Пожалуйста. Напомню, что в галерее у нас есть карточки профессионалов, у косметологов и у других мастеров индустрии красоты, которые дают э, практически ту же скидку, как правило, которую мы имеем, покупая непосредственно прямую те же самые препараты у дистрибьюторов. Сколько у нас получилось? Стоимость со скидкой 13 536 скидки получилось 6699. Вот как профессионал я сэкономила бы. Вот и вот во столько у нас, как говорится, обошелся уход за возрастной кожей категории 35-40+. Спасибо.